Останавливает гаишник фуру. Выходит оттуда амбал два на два. Гаишник говорит, мне кажется, вы превысили скорость. Водитель, так кажется или превысил. Гаишник, о, мне кажется, вы пьяны. Так кажется или пьян. Гаишник, нагнись, понюхаю. Водитель говорит, куда дорос, там и нюхай.